Добро пожаловать на это видео. Сегодня обзор на The Cold War Era. Президент Блаттер, коллеги из экзекутивного комитета, давайте я поговорю из моего сердца английском. Игра имеет смешанные отзывы. Стоит 129 рублей. Давайте приступим уже к обзору. В меню мы слышим довольно интересное звукосопровождение. Играть нам можно либо за СССР, либо за США. И, естественно, при первом запуске я буду играть, конечно же, за СССР. Серьезно, кто будет при первом запуске играть за США? Если только всякие там враги народа по типу нацисты, троцкисты, гомосексуалисты, мотоциклисты ночью, женщины, которые просят закрыть окно в маршрутке при плюс 50, потому что ей там дует ветер и так далее... Предлагаю вам самим этот список дополнить. Ну все, давайте начинать играть. И, и графика не самая лучшая, но в принципе, если учитывать, что игра стоит дешево, то простительно. Единственное, что раздражает, так это неточные границы у государства. Особенно мне нравится смесь Израиля Иордании и Палестины. Взрывоопасный коктейль. Лучше в лишний раз туда не суваться. Наверху мы видим определенное количество очков, которые мы можем потратить, устраивая в других странах революции и перевороты. Звучит мощно! Но это только на первый взгляд так. Несмотря на то, что я старался поддерживать социалистические режимы во многих странах, развивал космическую отрасль. В итоге я проиграл. Естественно, я был в недоумении, почему так произошло. Это то же самое, что э, если Третий Рейх в 1941 году доходит до Москвы и тут же капитулирует. Эра холодной войны не заканчивается. Она только начинается вы можете играть за сша или ссср и переписать историю в эпоху холодной войны потребительство секретность и менталитет логическая война противостояние двух мировых систем тупо кликать на одну и ту же кнопку несколько раз и таким образом ты победишь и вдруг мне пришла одна гениальная мысль что если тратить все ресурсы не на капиталистические страны а только на сша и что вы думаете Я победил Соединенные Штаты Америки. И у меня высветилось окно победы. Думаю, за это меня бы Брежнев расцеловал. М -м -м, кстати, о нем. Вы знали, что у Леонида Брежнева есть свой канал на Ютубе? И он даже две реакции на мои видео сделал. Итак, всем привет! У меня нет Брежнев, как ПСС. Этот лучший друг имел связь с Брежнев. Вот настолько. Не, я, не, я, конечно, сам не ГМОСЕК, я, я натурал. Но... Блин. Ладно, фотка, блин. Ладно, фотографии, вот так, где Ленька с Эриком чмокаются там. Но.. Чтобы еще и видео показать, и причем это много. И причем так много кадров. Я сейчас в шоке, ё-моё. Это. И.. и. и блин, и это звездец. Других слов просто нету. Ладно, вернемся к игре. Самое главное в игре это две кнопки, на которые ты должен периодически нажимать. И все, в этой игре тебе больше ничего не надо. То, что там добавили события с космосом, все это не нужно. Так как, если ты будешь тратить очки на это, то в будущем можешь проиграть. Исторично? Черт, я так быстро нажимал на мышь, что разорвал пространственно-временной континуум. Всем привет, это новая рубрика под названием «Соревнование стран». И сегодня мы поговорим о космической гонке между США и СССР. Всем привет, и сегодня я расскажу 5 иностранных Ха. и три Сейчас равно из них уже никто видео не с делает. С историческим контентом. Вначале я расскажу вам про пять иностранных мапперов. Вот и поэтому я решил перейти на английский YouTube. А это видео до сих пор самое популярное на канале. Гербог, ты же вроде как исторический канал. Расскажи какую-нибудь историю, какой-нибудь страны, но такую, что было интересно. Хорошо, сейчас что-нибудь придумаю. Как дела с анимацией? Нормально. Нормально. Только сделай нормальную анимацию рта, хорошо? А то будут опять шутить про наркоманские глаза и рот. О, а тут я был наркоманом. Добро пожаловать на это видео. Сегодня я вам расскажу, что было бы, если Турция вступила во Вторую мировую войну. А турки хитрые. Сейчас, возможно, некоторые будут возмущаться по поводу того, что Турция участвовала в Второй мировой войне и лично объявила войну Третьему Рейху. Но я вам, ребят, так скажу, это было формально. То есть, на самом деле, Турция не принимала участия в войне с Германией. В течение всей Второй мировой войны Турция сохранила нейтралитет, но в определенный момент ей давался выбор. Начну, пожалуй, с самого начала Турецкого... Добро пожаловать на это видео. Сегодня мы поговорим о украинском языке, расскажем его особенности, краткую историю и как он сформировался. Во всем мире на нем разговаривают 45 миллионов человек. Со мной в гостях мой друг Нетрина. Он живет в Украине, во Львове. Для него украинский язык является родным. Здоровеньки булы! Здоровеньки были. было? Ух, что это сейчас было? Ладно, вернемся к игре.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 если она у вас, конечно, есть, и попытайтесь убить залетевших к вам комаров, так как это будет намного интереснее и приятнее, чем эта игра. И плюс вы сэкономите 129 рублей. В общем, это было короткое видео, которое было создано просто, чтобы поднять актив на канале. Всем спасибо за просмотр, всем пока!